Я спросила однажды у жизни, что хорошего мне ты дала. И тихонько она отвечала, ты достойна, все годы жила. Я спросила у жизни еще раз, сколько времени можно страдать. Отвечая, она улыбалась, ты умела с победой шагать, ты умела быть смелой и сильной, ты держалась всегда молодцом. Я тебя наградила терпением, этим мудрым, тяжелым венцом. И я снова спросила у жизни: Ну а где справедливость тогда? И, ответив, она засмеялась: я тебе подарила года. Я заплакала, жизнь ты жестока, и ведь просто живое дитя. И, погладив меня по головке, Жизнь ответила: нежно, шутя, ты жила всем на радость всегда, для других бескорыстно трудилась, Не щадила себя никогда и судьбою покорно смирилась, я горжусь, что такое сердечко не смогли одолеть зло и мгла, и все годы, что я подарила, не напрасно ты их прожила, ты живи, человек мой любимый, я тебя уж в обиду не дам, ты прошла испытание смело, я сейчас тебе мудрости дам. Долго, долго мне жизнь говорила, и жалела, и просто ждала, а подумаешь, меня попросила. Чтоб ее не ругала, а просто жила.